Привет, пользователи Ютуба. С вами снова Мототек. И сегодня мы сделаем обзор на очень интересную вещь. Это электросамокат Smartway Trigger. Поехали. Он настолько компактен, что помещается в багажник любого автомобиля. складывается очень просто. Нажимаем на курок. Готово. Ну, поехали. Давайте я вам расскажу, из чего делается этот самокат. Вся несущая конструкция это композитный материал карбон. Используется карбоновая ткань марки Турей с толщиной 12К. Ну, чтобы вы понимали, такая толщина ткани используется в винтах вертолетов и кокпитах болидов F1. Шарнир изготовлен из титано сплава. В сочетании все это дает нам минимальный его вес, это 6,3 кг. Батарея располагается в тубусе. Тормоз есть у нас как электрический, передний, так и задний, механический. Также на руле мы видим дисплей, на котором можно изменять мощность. Можно сказать не мощность, а максимальную его скорость. И клавишу газ. Также можно включить свет. В самокате колеса на 5 дюймов, приводное колесо спереди, мощность э, мотор-колеса 250 ватт, э, батарея 8,8 ампер-часов. Этого хватает на 30 км пробега, с условием, что максимальная нагрузка на него до 90 кг. Подъем берет до 30 градусов. Могу сказать. Отличная вещь. Мало то, что это детям интересно, так и взрослых, кинул его в машину, допустим, поставил ее на мойку, взял эту штуку с собой, вытащил с багажника, поехал на работу и вернулся опять же на ней за машиной. Мне очень понравилось. Все, всем пока.